Семья это самое емкое слово, В нем слышится семя, жизни основа. Семья это семеро связанных прочно и будущих жизней надежный источник. Семья это радостный детский смех, Семья то, что в жизни нам дарит успех. Пусть будут опоры друг другу родные. И пусть всех минуют несчастья любые. Семья – нашей жизни надежный оплот, Что в детстве и в старости нас бережет. Семья – на любви построенный дом, Пусть радость и счастье царствуют в нем.